Достойных очень мало, их забирают года Достойные ушли куда-то в никуда Таких найти очень сложно, любимых, родных Любить остается матери одних Но я нашел ее, и я горжусь ею Если будет холодно, я ее согрею Если будет жарко, я ее охлажу Я люблю ее, я ей дорожу Ей достаточно того, что я просто рядом Она берет за руку и наслаждается взглядом, ей достаточно, что я нежно обниму. Она искренне ценит и освещает тьму. Ее глаза, ее улыбка, они прекрасны, Ее смех истерический, заводит так часто. Она верная, я спокоен рядом с ней. Она королева и достойна королей. Она всегда со мной рядом, даже если меня рядом нет, нет другой. Она всегда со мной рядом Даже если меня рядом нету Мне другой и не надо Ди, ты моя победа она домашняя леди, не ванильная блять И только ради нее я перестану гулять Я буду верным, как и всегда я был И что такое измена, я с ней уже забыл С ней я имею все, и еще больше будет Она никогда за ошибки не осудит, а лишь прижимает и даже в мыслях нет, что когда-то предаст Она достойнее достойных и прекрасней звезд Она возвела самый крепкий мост Она заполнила собой все мое сердце И только из-за нее оно начало греться Лишь ее заслуга, что любовь состоялась Для нее сделаю все, что всегда улыбалась После ошибок перестал верить в любовь специально Но она показала, что любовь реальна